Итак, по поводу продвижения в интернете. Если вы хотите себя продвинуть в интернете, то будут всего два правила. Всего два правила, которые вам предложат люди, которые занимаются продвижением в интернете, популяцией этой идеи и всего прочего. Правила такие. Первое. Найти ключевое слово, которое уже популярно. Скажем так, если я хочу себя продвигать в интернете, я могу написать Алексей Навальный. И на мой сайт, на мое видео всегда придут люди. Те, которые приходят на Алексея Навального, они придут на мой сайт. Если им здесь понравится, они здесь останутся. Если не понравится, уйдут. Но я в любом случае приобрету определенную публику. И второе правило. Это неизвестное слово. И тут есть вопрос. Алексей Навальный... Когда начинал делать свой сайт, какое он выбрал имя? Ну, понятно, да, Алексей Навальный. Было ли оно популярным? И вот это и есть ответ на то, что нужно использовать в продвижении, если вы собираетесь продвигать себя в интернете. Он выбрал то слово, которое нигде не было популярным. И нигде не использовалась. Вот мне, например, сложно было выбрать это слово, потому что я назову себя Александр Волин. И всегда найдутся люди, которые уже этот, и этот имидж используют. Например, есть поэты под этим именем, есть музыканты под этим именем. Вот Навальный, это не такая популярная фамилия, поэтому он выбрал самое грамотное. Если бы я сейчас выбирал себе имя, я выбрал совершенно неизвестное имя. Почему так? Ну, потому что суть продвижения в интернете – это ваша значимость. Если вы значимы, вас будут смотреть под любым именем. Если вы не значимы, под любым именем вас смотреть не будут. И это ответ на все вопросы по поводу продвижения в интернете. И если вам кто-то советует сделать то, что делают все, то, что делает большинство, я бы вам посоветовал плюнуть ему в лицо. Но плюнете вы в собственный экран, поэтому этого я вам не советую делать. Я вам просто не рекомендую использовать любые предложения, которые в интернете существуют по поводу продвижения в интернете. И уж совершенно я не рекомендую использовать платное продвижение в интернете. Потому что когда вам говорят, как красиво использовать свое продвижение... И очень красиво об этом рассказывают. И говорят, что если вы заплатите, вы получите методику, то вы получите... Больше вы ничего не получите. Я понимаю, что моя рекомендация, конечно, никому не будет интересна. Я имею в виду тем людям, которые хотят получить быстро деньги в интернете. И используют те рекомендации, которые помогут... Подсказывают, что как получить быстро деньги в интернете Они все равно будут использовать их Конъюнктура Это называется конъюнктура Использовать конъюнктуру это выгодно Сказать вам, что это не так Будет неправдой. Сказать вам, что это так Будет тоже неправдой. И вот тут важно понять, какая вам правда важнее Вы, ваша правда Ваша, ту, с которой вы выйдете на рынок. Скажем, правда, Алексея Навального оказалась востребованной. Окажется а ли, ваша будет зависеть от того, насколько вы интересны будете людям. Лично вы. Алексей Навальный оказался интересным. Не все, но некоторые люди. А этих некоторых оказалось несколько миллионов. вот. И если вы думаете что он делает то, что он делает ради того, чтобы получить несколько миллионов подписчиков. Или получить деньги с этих подписчиков. То тогда идите путем коннектора. Но если вы понимаете, ради чего он это делает, тогда вы поймете, что единственный и правильный выход плевать на все то, что рекомендуют вам в интернете по поводу продвижения. Плевать. Вот так взять <смех> и сделать так. Большой плевок. Желательно им в лицо. Но вы в лицо не сделайте, потому что они в интернете. И именно поэтому они себя так комфортно и больготно чувствуют, потому что никто им в лицо не плюет. А они продают огромное количество. бессмысленной, абсолютно неважной. Информации И вы за это платите С другой стороны, люди, которые покупают Эту информацию, это люди, которые ни на что Больше не способны Они просто понимают, что раз я ни на что Не способен, я хочу купить То, что мне принесет Денег, и вот они так как раз И являются аудиторией Этих ребят, которые это предлагают Выбор всегда За вами, хотите покупайте В любом случае, такие люди будут и предложения по этой причине такие присутствуют в интернете. Относиться к этому позитивно или негативно – это потеря времени, потому что какая разница? Это все равно присутствует, присутствовало и будет, присутствовать во веке вечное. Вы никак не повлияете, как вы к этому не относились. Поэтому, если спросите меня, я к этому никак не отношусь. Я отношусь к этому как к действительности, которая присутствует. А видео это я записал для того, что все-таки… Люди, все у них представления есть, Присутствует в голове, что где-то надо что-то делать. А как делать? Ну, если мы выбираем легкие пути, мы приходим никуда. И в любой области мы приходим никуда. Поэтому единственный путь – это найти себя в том деле, в котором мы хотим состояться. Единственный путь. А для этого... Для этого не нужны ни тренинги, ни какие-то люди, которые вам об этом расскажут. Для этого нужно собственное желание осознать, что они, к чему я стремлюсь. Вот лично я. А я лично стремился к сексу. Вот секс для меня был самый главный и важный момент в моей жизни. Причем... Еще беда в том, что мой секс был к противоположному полу. Если бы к своему было бы проще. Но вот я как-то не сумел к своему полу возжелать, возлелеть свой пол. Поэтому... А противоположный пол был мне совершенно непонятен. Я не знаю, как вам, мне был совершенно непонятен. И я не понимал, чего они хотят, как они хотят. Пока я не пришел к тому, что вот, и это важно понять, что они хотят. Того же, что и я, первое. То есть, у них тоже существует желание к противоположному полу. Первое. Это что я понял. И второе, что их желание гораздо больше, чем мое. Гораздо больше. По причине того, что мне попалась книга, которая называлась... По физиологии, я уж не помню там ее точного названия, но суть ее заключалась в том, что в этой книге было описано, что эрогенных зон у женщин на 80% больше, чем у мужчин. А у мужчин там их всего несколько, 3 или 4, по-моему, было. А у эрогенных зон у женщин было где-то ну, вся остальная призма вот этих вот. Короче, суть в том, что куда не притронься к женщине, это а везде эрогенная зона, даже к волосам. Казалось бы, что она не должна чувствовать Но я проверял Действительно, она чувствует Даже не то, что притрагиваешь, Ты просто смотришь на ее волосы, она это чувствует вот. И когда я это понял Я понял, что они желают нас гораздо больше, чем мы опросим а у них Того, чего они хотят Мы Вот такая вот хитрая штучка получилась И вот эту хитрую штучку понять удается Удивительно, но факт очень немногим. Когда я это понял, то я перестал их желать. Ну, в смысле, я их желать не перестал, я перестал показывать желание свое. И тогда они начинали желать меня. Потому что женщине, по сути, если вы перестанете показывать свое желание, ей деваться некуда. У нее эрогенных зон. Намного больше, чем у нас. И она будет желать вас. Хотите вы этого, не хотите. Даже если вы урод. Даже если вы ну, вот, вот никому не нравитесь. Не поверите. Есть люди, скажем так, как там и в мировой классике есть примеры, когда Квазимода полюбил Эсмеральду. Или наоборот. Эсмеральда вожевала страстью Квазимодо. Ну, В принципе, там она не успела это сделать. И это не успела превратиться в физическую связь. Потому что мало времени было. Но если бы чуть больше времени было, это бы превратилось. И Виктор и Гогой этого не отрицают. А мы уж и подавно. Поэтому, <coughs> по сути, если... Возвращаясь к теме интернет, продвижения в интернете, я могу вам сказать одно. Что если вы перестанете желать продвигаться в интернете, Тогда вы перестанете что делать? Делать то, что является популярным в интернете. И вы начнете быть самим собой Квазимодом. Начните с этого, с квазимода. Будьте так, таким, каким вы есть. Правильно, неправильно сказал, да? Будьте тем, кто вы есть. Да? И как только вы начинаете быть таким, не поверите, на любое, даже самое вонючее дерьмо находится свои нюхатели. Публика. Я грубо сказал, да? Но это не имеет значения, потому что каким бы вы ни были прекрасным или отвратительным, на вас найдется те люди, которые вас полюбят. И в природе так предначертано: на каждого человека есть свои любители. У на меня, например, очень мало любителей, но я точно знаю, что они есть. Поэтому, если я буду самим собой, то эти любители обязательно появятся рано или поздно. Быть собой в интернете, это единственное правило для продвижения вас в этой области. Если вы решили себя продвигать в интернете, берите это за правило и, поверьте мне, вы добьетесь именно того успеха, которого вы желаете. В противном случае вы добьетесь конъюнктуры. А конъюнктура – это миф. Туман, который рассеется в любую секунду, и вы останетесь без ничего. Не гонитесь за конъюнктурой. Попытайтесь быть собой. Мое вам желание и мое, мой вам совет, если хотите. Хотя я не склонен давать советы. А самое главное, я очень хочу верить людей, которых я хочу понимать, кто есть. Тот человек, которого я вижу. Я очень этого хочу. Поверьте мне, любой человек именно этого хочет. И когда он видит что-то непонятное. Непонятно, что он... Вот он хочет видеть того, кого он хочет, а видит того, кто хочет показаться таким, которым, которого он хочет видеть. Он увидит в вас это. Со временем он поймет, что это обман, и он вас возненавидит. Хотите, чтобы вас ненавид... возненавидели? Занимайтесь конъюнктурой. Но если вы хотите быть тем, кем хотите, и хотите, чтобы вам пришли те люди, которые хотят именно вас, Будьте собой. Весь секрет продвижения в интернете. Всего доброго. Пока.